Хочу вам рассказать про триплекс, который я продаю в Ennice. Для тех, кто не знает триплекс, это три юнита в одном. Это как маленький апартмент билдинг, не такой большой, но имеет три юнита, и каждый юнит вы можете сдавать отдельно. Что хорошо в триплексе? Ну, самое главное то, что вы можете жить в одном, например, да, и два других сдавать, и тенанты будут вам помогать оплачивать его. Что еще хорошо, что так как это не является большой апартмент билдинг, вы можете финансирование получить как на простой дом, очень легко получать и лендеры вам легко дадут хороший рейд и хороший лон, не коммерческий лон, а простой лон на, на покупку, как на покупку дома. Что еще хорошего в этом конкретно к триплексе, видите эти вот гаражи, трикар гараж, он отдельно стоящий. То есть из него можно будет сделать ADU, дополнительный жилой юнит, и тоже сдавать время. Чуть не забыл сказать, что еще хорошего в триплексе, например, да, в этом, что если вам нужно сделать ремонт, тенант выезжает, да, вы можете сделать ремонт в одном, два продолжает вам платить. Вы можете достроить второй этаж, два продолжает вам платить. И По мере того, как и будет выезжать, вы можете его переделывать. Чем еще хороши юниты, триплексы такие, форплексы, тем, что если, допустим, вы покупаете один дом и сдаете его в рент, и вам не платят, то вы теряете почти 100% инкома. А в таких триплексах, как вот в этот, да, если один не платит, это всего 33%, остальные вам платят. Ну и в заключение я хочу сказать, что еще хорошего в этих юнитах, что вы можете, например, один юнит сдавать как Airbnb а два других можете сдавать как простые там лист на год поэтому у вас есть абшнс сейчас я вам покажу видео как обычно и если вам интересно дайте мне знать вся информация будет внизу могу сказать что он приносит почти 57 тысяч в год все спасибо за внимание пока